Друзья, я вас приветствую и мы продолжаем разбирать маркетинг-план компании TLC. И сегодня мы поговорим о самом классном виде дохода, по которому в компании больше всего зарабатывают люди. Мы разобрались с вами в предыдущих видео. Это розничный вид дохода, бонус за быстрый старт и бинарный бонус. И все э, они очень хорошие, процент по выплатам очень хороший, щедрый. Но по четвертому виду дохода, вот э, выплаты самые большие в компании. Все дистрибьюторы на нижних рангах, на средних, на больших, зарабатывают самые большие деньги по этому виду дохода. И называется он matching бонус. Э, либо это в компании, ну в компании TLC это называется удвоенный бонус, а в других компаниях это... Заработок от заработка ваших людей, либо matching бонус по-разному в компаниях называется. Ну, по-простому говоря, людей, которых вы пригласили, и за ихнюю работу вам компания будет платить процент. Это пассивный вид дохода. То есть э, за то, что ты работаешь, пользуешься продуктами, продаешь их, и зарабатываешь э, на привлечении людей, и строишь команду по бинару, это хороший вид дохода. Но matching бонус, удвоенный бонус, это за ту работу, когда ты однажды проделал, порекомендовал человеку эту компанию, человек пришел в компанию и начал зарабатывать деньги. И вот от этого заработка вам компания будет всегда платить 50% от его заработка с первой линии, со второй линии от 10% до 50% в зависимости от квалификации. И давайте я перейду сейчас на экран и вам быстренько порисую и покажу, как это все работает. Не на словах, вот а порисую. Так, удвоенный бонус. Смотрите, как это все выглядит. Давайте предыдущий, все зависит от предыдущего вида дохода, от бинара. Да? Помните, что... По бинару все, что человек зарабатывает, давайте вот нарисую вы синенькие, мы, например, ваша первая линия вот, зеленая, да, вы подписываете людей и все, что они зарабатывают, вот, по бинару, вот бинарный вид дохода, да, давайте быстренько визуально, чтобы вы вспомнили, оранжевая это ваша вторая линия. Так это выглядит все. То есть зелененькие люди подписывают людей. И давайте для примера приведу вам третью линию, сиреневая. Пусть будут третья линия. И давайте красным, вот четвертая линия будет вот так. Понимали, да? Зеленая, вот первая линия ваша. Оранжевые двоечки это вторая линия. И слева-справа разницы нету. Э -э, Сиреневая это у нас будет третья линия, красные четвертая. И в глубину идет э -э, чем глубже, тем э -э, прочнее ваш будет бизнес. И вот вы пригласили людей, зелененькие, ваши единички, это ваша первая линия, но в бинаре они размещаются друг под дружку, и от э, товарооборота э, они получают э, баллы. Да? Мы это все разбирали в предыдущем видео. Кто не смотрел, посмотрите. И давайте я вам переверну и покажу, как это работает в горизонтале. Давайте, синенький вот вы, это вы. Пришли в бизнес вот можете смотреть вот это третий вид дохода пинар вот а это четвертый вот вид дохода удвоенный бонус пригласили вот людей ваша первая линия да вот это левая сторона я просто развернул вам, вот она вот так вот в бинаре стоит но я вам развернул просто в горизонтали чтобы было понятнее все что ваши люди заработали по третьему виду дохода по бинару вы будете получать с первой линии 50%. Ну, Например, вот этот ваш человек, э, первый, заработал 100 долларов да, по бинару. Вот, вот этот человечек вот, заработал 100 долларов, вы всегда будете получать 50%, то есть 50 долларов. Этот человек заработал 200 долларов, по бинару вы заработали 100 долларов. Этот человек заработал 500 долларов, вы заработаете 250 долларов. То есть всегда 50%. Этот вид дохода без ограничений, вы можете подписывать людей в первую линию, без ограничений, хоть тысячи, хоть миллион человек. И все, что они будут зарабатывать по бинарному виду дохода, а по бинарному виду дохода новичок зарабатывает очень быстро. И, ну, Например, бывает так, что в самом начале даже человек, вот этот, который пришел в бизнес, заработал... 4 доллара вам компания выплатит 2 доллара вот 50%. И у него растет третий вид дохода. Вы получаете 50%. То есть 50% половина от заработка, то, что заработает ваш человек, вам заплатит компания. Не заработка вашего человека, а компания вам отдельно выплачивает. И дальше еще приятнее. То есть. Чем шире ваша первая линия, тем больше у вас будет людей, тем больше ваших людей будут зарабатывать, и 50 процентов вы от заработка будете получать. Затем вторая линия. Во второй линии уже гораздо больше людей. Кто-то два человека подписал, кто-то три человека подпишет в бизнес, кто-то четыре человека. Это ваша вторая линия. И вот вторая линия от 10 процентов до 50 процентов, в зависимости от Квалификации. И чтобы квалифицироваться на этот вид дохода, вам нужно достичь ранга директор. Директор – это по третьему виду дохода у вас должно быть 1000 баллов слева и 1000 баллов справа, 1000 CV. 1000 CV – это приблизительно 1200-1300 долларов в зависимости от продукта, то есть товарооборот. В слабой платежной ветке минимум у вас должно быть 1000 баллов. Все, вы директор, и вы получаете 50% с первой линии и 10% со второй линии. И вот давайте продолжим. Ваши, у вас вторая линия, людей гораздо больше. Это люди, которых вы даже не знаете, это ваши партнеры пригласили их в бизнес. И, например, человек ваш заработал здесь 100 долларов, вот этот оранжевый, вы его знаете, знаете, 10 долларов. Вы получите то есть 10 процентов этот человек заработал 200 долларов 20 долларов ваших этот человек заработал 1000 долларов я вас поздравляю 100 долларов 100 долларов ваших это очень круто и давайте покажу вам такой момент что у нас есть компрессия да вот это третья линия как мы поговорили с вами да третья линия третья линия их еще больше людей в третьей линии, чем во второй. И красненький – это будет у нас четвертая линия. Вот как слева на примере по бинару вы видите. Четверочки. И, например, у нас есть такое понятие, как компрессия. Компрессия. То есть это о чем говорит компрессия? Это когда ваш человек, вы пригласили в бизнес, первая линия, и, например, вот он неактивный, он купил продукт для себя, и человек пользуется продуктом, бизнес не строит. Но он подписал в бизнес двух человек, которые очень активные, и они начинают по бинару зарабатывать. Например, вот этот человечек заработал 100 долларов по бинару. Вот вторая линия вот эта. Значит, если у вас человек этот неактивный, то вот этот человечек вам считается как первая линия. Вы с него получаете 50%, то есть вы получите 50 долларов. Если вас, ваш этот человечек активный и он подписывает людей, сиреневые, которые в третьей линии, они автоматически считаются вашей второй линией. Этот первая линия, а этот второй линия. И так бывает, что не все люди активны в нашем бизнесе. И всегда есть вот, вот эта компрессия. Кто активный? Вот идет, смотрите, первая линия, оранжевая, вторая линия, вот, сиреневая, третья линия и красная, четвертая линия. Дальше там пятая, шестая, восьмая – тот, кто активный, тот, кто зарабатывает по третьему виду дохода, они вам автоматически подтягиваются. Даже может быть, что вот эти люди через какое-то время неактивны по разным причинам, либо вышли из бизнеса, и они не держат активность, либо держат активность, но не зарабатывают по бинару. Автоматически у вас подтягивается с третьей линии человек, это ваша первая линия, а это ваша вторая линия. И все, что они заработают по бинару, вот с этого человека получше 50%, а со второй линии 10%. То есть компрессия – это очень круто, по-честному. Вы же работаете с глубиной, вы работаете. Кто-то у вас с первой, второй, либо третьей линии вышел, значит, четвертая, пятая линия считается автоматически вам первой, второй. Затем человек какой-то снова активировался, заработал по бинару, все, значит, возвращается, это ваша первая линия, вот первая линия, а следующий здесь из глубины ваша вторая линия. То есть есть подтяжка. Дальше. Когда со второй линии человек зарабатывает 10%, то есть он директор, то есть, смотрите, вот директор по квалификации, он получает. 12 процентов с бинара вот здесь я не сказал что э, когда достигли ранга директора то здесь уже э, по бинару мы говорили что от 10 процентов до до 25 процентов но когда вы достигли ранга директора давайте вот здесь напишу бинар а здесь мачин э, бонус то есть Удвоенный бонус, вот четвертый вид дохода, удвоенный. Директор получает с первой линии 50%, а со второй линии 10%. Да? И его товарооборот 1000 баллов в меньшем направлении. 1000 серий. Вот второй, следующий вид дохода у нас, следующая квалификация, которая растет. Его доход, исполнительный директор, он получает с бинара 14%, с первой линии он получает 50%, со второй линии он получает 20%. У исполнительного директора товарооборот должен быть в слабой ветке 5000 CV. Дальше идет региональный директор. Региональный директор уже 17% с бинара с, получает с первой линии он получает 50 процентов со второй линии он получает 30 процентов это смотри, заметьте растет и бинар и мэчинг бонус да? региональный директор э, должен достигнуть ранга 10 тысяч CV следующий у нас идет национальный вот национальный директор Национальный директор, он получает с бинара 20%, первая линия 50%, вторая линия по памяти, по-моему, уже 40%, и товарооборот 20 тысяч долларов. И идет потом, затем глобальный директор, тоже 20%. Вот, давайте пропишем глобальный директор. У него такой же практически, по-моему, 20% там и с первой линии 50%, и со второй, по-моему, 40%. Но это не важно, это уже огромные деньги. И товарооборот у глобального здесь 50 тысяч. CV, прошу прощения, CV и здесь CV. И амбассадор – это ранг, который человек получает с бинара 25%, первая линия – 50% и вторая линия – 50%, товароборот – 100 тысяч серий. Приблизительно, вот, чтобы в эти цифры сильно не углубляться, я вам скажу, что Приблизительно, ориентировочно, вот директор зарабатывает, сделав товарооборот, например, за неделю 150-250 долларов. Его доход составляет в зависимости от первой линии, от ширины, от глубины и так далее. Исполнительный директор он зарабатывает где-то от 1200 до... Двух с половиной, может быть, плюс-минус зависимость, опять же, ширина, глубина. Региональный директор, он зарабатывает где-то 3 тысячи, тысяч долларов в неделю. Опять же, все зависит от ширины первой линии, первая, вторая линия. Национальный директор, он зарабатывает, я так пишу от 5000 долларов и в неделю в все зависит опять же, от глубины до 15 тысяч долларов глобальный он где-то зарабатывают там от 10 тысяч долларов и выше гораздо есть люди которые 20 30 40 и 50 тысяч долларов зависит от я напишу 30 по минимуму. И амбассадоры ⁇ это человек, который зарабатывает уже от 30 тысяч долларов. И есть люди, которые зарабатывают и миллион долларов по этому виду дохода, даже вот по четвертому. Вот Все, вот такой вид удвоенного бонуса в компании TLC. И я считаю, что это шикарнейший вид дохода получать 50% от людей, которых вы пригласили в бизнес. Я так думаю, что не существует компании, которые выплачивают в первой линии 50%. Но если они даже существуют, их немного. И компания TLC очень щедро выплачивает 50% за то, что вы рекрутировали человека затем спонсировали то есть обучили его 50 процентов то есть вы заинтересованы в успехе своего человека многие компании выплачивают э, с первой линии там 20 процентов со второй 15 3 10 4 5 потом с 5 5 и пока ты доберешься до 4 э, 5 глубины нужно тебе достигнуть там какого-то ранга определенного компания Телси говорит мы вам 50% с первой линии. Со второй линии от 10 до 50 в зависимости от вашей карьеры. И чем карьера выше, тем и бинар растет, и мейчинг-бонус растет. Поэтому вот такой э, простой вид дохода, друзья. Следующий, Кто не смотрел мои предыдущие видео, э, доход э, розничный, э, стартовый бонус. Бинарный бонус. Посмотрите на моем YouTube канале, либо где вы смотрите в социальных сетях, посмотрите эти виды дохода. Но вот мачен бонус, я считаю, что это самый щедрый вид дохода. И в этой компании я повторюсь, что есть человек, который зарабатывает миллион долларов по четвертому виду дохода в нашей компании. Представьте, потому что по бинару есть ограничения. До 30 тысяч долларов в неделю человек больше не может заработать, чтобы не закрылся бинар, потому что команда растет, и в бинаре могут быть тысячи, десятки, сотни тысяч и миллионы людей. Там, да? Чтобы всем, когда товарооборот поднимается, чтобы он не закрылся, чтобы компания банкротом не стала, есть ограничение 30 тысяч долларов в неделю. То есть в месяц, 30 000, в месяц это будет где-то 120 тысяч долларов, а по остальным видам доходов, по мэтчинг-бонусу нет ограничений. От каждого человека вы получите 50%. То есть это очень крутой маркетинг-план. И достичь его не так уж и сложно. Ранг-директор – 1000 баллов должно быть в меньшей ветке. То есть в слабом направлении 1000 баллов – это 1200-1300 Долларов товарооборот, это для сетевика это небольшие деньги, даже для любого новичка. Если правильно работать, то директорский ранг можно достичь очень быстро. И у нас еще остался пятый вид дохода. В следующем видео я расскажу, что такое лайфстайл-бонус. В других компаниях он называется автопрограмма, квартирная программа, там, ну, автобонус и разные промоуши. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, обращайтесь ко мне в мессенджер, есть мои контакты на YouTube-канале. И присоединяйтесь к компании TLC Total Life Changes. И в виде рекламы я вот хочу сказать, что мы не просто продвигаем бизнес и зарабатываем деньги, мы пользуемся классными продуктами. В моих руках жидкий поливитамин Nutra Boost, мы его называем жидкое золото. Потрясающий состав. Здесь 148 полезных ингредиентов, которые нужно употреблять нашему организму, чтобы он был всегда активный, чтобы наши клетки питались. Буквально вот пол колпачка вот такого продукта – ваше здоровье. И ваш организм напитан классными продуктами. О наших продуктах вы тоже можете найти. Видео на моем YouTube канале. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я буду очень рад вашему вниманию, потому что я делюсь информацией. Может быть, вы, которые и не знаете, не владеете, и вы не знаете такую щедрую компании Total Change. Все, пока, пока, друзья.